Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о моем ноже, которым я пользуюсь. На самом деле, этим ножами, вот этой моделью ножей, я пользуюсь больше, чем 15 лет. То есть мне хватает одного ножа порядка там, на 2-3 года. Ну, может, там 4, ну, в зависимости, там по-разному бывает. Где-то сам что-то не так сделаешь э, в разных ситуациях. Бывает, что-то подсу... подсунуть хотел сделать, ну, лень было зачем-то идти, ну и сам испортил. То есть это я не считаю... Ну, поломкой, поэтому сам дурак и сам иди за новым, покупай новый и вот этот нож у меня давно было, он был последний уже я покупал еще в Эстонии и больше как бы... а здесь не мог найти на самом деле, это была проблема я настолько привык, что не мог отказаться И в какой-то момент он у меня стал заедать, барахлить, ну потому что возраст у меня уже нормальный такой я купил другой то есть я беру только широкие лезвия Тонкие лезвия нужны для тех, кто с картоном работает, ну с чем-то с таким, с бумагой, и маляры берут себе узкие лезвия. Для них это оправдано. Им нужен постоянно острый кончик, и они постоянно лезвие должны обламывать. То есть прорезали там по штукатурке или почему-то, и все, сразу кусочек обломал, следующий лист он уже опять отрезает. У них большой расход самих по себе полотен. Мне же нужно, как плотнику, именно... Широкое лезвие для того, чтобы оно более-менее жесткое было И все работы, которые нужно подстрогать, подрезать Что-то вот сделать именно с острым лезвием Пленку резать Удобно, когда у тебя длинное лезвие Выходит большой размер И тебе эту работу производить намного-намного удобнее То лезвие, которое, нож, который в чехле Ну, такой, я не знаю, строительная нож называется таким образом У меня вот именно он, затупленная кромка и вот начало ножа, оно у меня тупое. И это сделано для меня специально, мне это удобно, я его никогда не точу. Все, что нужно резать, я использую только вот такую модель. В чем преимущество для меня этого ножа и почему я не могу поменять другую модель? На самом деле, это японский производитель Таджима. Я вот этот нож покупал задолго. Давным-давно, вот как бы первые ножи у меня были вот такие именно сказники. Это Здесь была наклейка другой фирмы совершенно, под другим брендом выходила. И потом только мне показали, что от Орвиды вот у тебя написано, Таджима. То есть это японская фирма. Очень классные ножи. Почему я прикипел и привыкся? То есть он очень удобно мне лежит как-то в руке. Я пользовался разными, которые закручивающие. Ребята вот некоторые приспособились и им очень хорошо и удобно с закручивалкой. Я не смог к этому приспособиться. И все, я вот зачастую привыкаю к каким-то вещам, я вижу в них хорошее, и я потом не могу отказаться. Либо я сам себе как бы нахожу еще кучу преимуществ, что мне потом перейти на подобную модель. То есть от другого производителя беру другую модель, купил дорогую. Блин, он у меня там неделя-две и все, и раздолбал я его. Он мне неудобен. Все. То есть у меня просто в моей жизни более-менее все упорядочено. У меня нож лежит. В определенном месте, и то есть брюки купить себе, чтобы этого кармашка не было, я себе уже не могу. и То есть я буду постоянно возвращаться к этому карману, тянуться, мне нужно будет себя переучивать. У меня рулетка в определенном кармане, там все у меня по своим местам. И я как-то это все до автоматизма делаю, мне неудобно по-другому работать. Я не люблю где-то что-то искать и так далее. Вот Здесь механизм выполнен именно как бы вперед давишь, он выезжает то есть и неважно, где ты остановился и все, лезвие фиксируется вот именно этот фиксатор очень хороший у этой фермы. здесь пускай даже пластиковая вот эта штучка за которой цепляется лезвие, толкает вперед или назад ни разу она у меня не сломалась то есть это нужно как-то так загнать сильно нож и сильно дергать, ну есть же все-таки грань здравого смысла вот. но в работе мне очень удобно. Есть те, у которых задний фиксатор еще выдвинул вперед и задним фиксатором зафиксировал. Да они тоже постоянно ломаются, вылетают, что-то чуть-чуть не так повернулся, опять выехало. А то здесь я, в принципе, по большому счету выдвинул и все. Работаешь. Если ты палец сюда не кладешь, то у тебя вообще никаких проблем не будет ни с тем, что задвигается, ни с тем, что раздвигается. То есть... У этих ножей на моей практике не было ни у одного, где начало там потом что-то просирать Оно как бы, скажем, начало уже стареть И все, это понятно То есть надо брать следующий И до свидания То есть он стоит недорого относительно хорошего ножа Я скажу, что я вот ни за что не поменяю Сейчас я нашел, где их купить То есть вот задняя часть, да, отличие То есть по сути, скажем так можно констатировать факт, что за 15 лет то, что я использую, изменилось в этом ноже. Только вот здесь добавили надпись. И все. Форма 100% осталась та же самая. Механизм абсолютно такой же. Все одинаково. У меня происходит из-за чего? Из-за того, что я лист подворачиваю гипсокартона под низ. И мне нужно именно длинный шаг лезвия. Коротким оно постоянно будет вылетает. Этим-то тоже. Я держу и придерживаю чуть-чуть лезвие в виду, чтобы просто упор не глубоко и не выскакивать. Вот и все. Близко где-то гипсокартона под определенным углом. Я очень часто выкидываю вот именно цельные лезвия, потому что оно затупилось у меня и все. Я поменял на новое лезвие, меняется все очень просто, выдвинул и все. И ничего больше делать не надо. также и вставляется. и ничего делать не надо то есть удобно комфортно блин вот хренов два я вот этот уже все у меня раздолбан уже здесь пластинки вот эти они настолько туда-сюда гнулась ну, потому что не было другого я его беру как зеницу ока у меня здесь уже разбито железо из-за того что постоянно ну, давление происходит при Нарезки гипсокартона в эту сторону, да, и здесь уже железо отгибается. И ушки тоже уже не держат, ну, мягкие стали. То есть его нужно было давно поменять, но я все его берег, потому что не было другого. Поэтому я считаю, вот таджима это одно из тех э, хороших моментов, которые со мной произошли. Ну, то есть я не за какие коврижки. Не поменяю. Я даже вот смотрю на резинки вот на эти. Здесь уже рифления даже нет. Насколько я его затеребынкал. Поэтому я вам говорю, что это отличный нож. Если кому-то нужно, то пожалуйста, покупайте. Также есть лезвие Таджима. Хорошие в принципе лезвия, но это не принципиально. Здесь идет в коробке просто по одной. За счет Движение вот этого выезжает лезвие. Просто берешь и забираешь лезвие. И все. Их тут 10 штук, но они стоят дороже, чем там какие-то конкуренты. Это не принципиально, не очень так сильно, скажем, для меня. Как, какого производителя будет лезвие? Но вот ножи это, это что-то с чем-то. Я вот даже не могу, на, не нарадуюсь. Я в, в прошлом году, по-моему, в одном магазине нашел... Я ехал, у меня улыбка была. Я как увидел его, я купил два или три штуки сразу. Я просто ехал, думаю, ну нифига себе, я нашел его. Наконец-то у меня одна проблема ушла, потому что я в реальности, ну не могу я поменять. И все. Я настолько привык, настолько мне удобно, настолько комфортно. И настолько он не подводит меня в какие-то моменты. Блин. Вот рекомендую всем, покупайте без проблем. Я как бы гарантирую, я отвечаю за свои слова. И это все проверено именно годами практики. Именно 25 мм ширина Таджима. Модель я, наверное, напишу в описании какая. А на этом хочу со всеми попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.